всем добрый вечер тема Асириса она необъятная необъятная с других каналов найдена очень интересная информация во первых Асириса восхваляли как рогатого рогатого вот козероги опять таки или альдебаран созвездие тельца но здесь идут вниз рога у него вниз вот я нашла одно старое изображение рога идут вниз Агнец. Вспоминается сказка про огниво, и еще овен начинает гороскоп овен. То есть телец или овен, не знаю пока. Рога идут вниз. На других изображениях уже намека на это нету. Но вот как отличается старое и новое. Что-то подтирается. Ассириса вославляли как рогатого. Рога идут вниз. Дальше мы это не видим. Еще одна деталь, которая есть в более ранних текстах и которая теряется в последующих. Он часть девятерицы, девяти богов. И эта девятерица не была одинаковая всегда. Вот уже современное изображение Ассириса. Их много, таких версий, как выглядела Сирис. Я тоже нарисую свою, как я представляю. Это все современные изображения. Крючок обязательно. Я крючок уже показывала в фильме «Химера» 19 -го года, где висят крючки, оставшиеся после полицейского. Ну так вот, он часть девятирицы. И когда его воскрешали, говорили, вот Асирис воскрешенный тобой, там у тебя будет все хорошо, пока будет жив Асирис, в отношении всех богов так, говорили, там Исида, Нефтида, гор, и прочее, в отношении Сета и в отношении Тота, Тот Атлант, говорили другие вещи, вот Асирис возрожденный, чтобы наказать тебя. Что меня удивило? Ладно, сет, а тот Атлант, тот Атлант, у которого я провела параллель, э, Изумрудные скрижали и Апокалипсис, я напоминаю. И там еще будут другие интересные детали и песня про него. Я свободен, словно птица в небесах. Уари. Я свободен. Я забыл, что значит страх. Это песня про тот Атланта, его символы дождь. «Надо мною тишина, небо полное дождя, Дождь проходит сквозь меня», там дальше не помню. Его символы дождь, 72, «Быть свободным», «Собаки» и «Изумрудный цвет». Почему-то в ранних текстах, как оказалось, исходя из того ролика, который я показала, в отношении Тота -то Атланта было такое вот мнение, чтобы наказать тебя. Тота -то Атланта показывают умным в фильме Боги Египта. Его показывают умным. Зеленый цвет там тоже обозначен. Он ищет смысл в салате, салат зеленый. Он одет в зеленое. То, что его позиция неоднозначна, уже в том фильме вид видно, видно. А так и это интересно, это интересно. Имена Асириса, Ашанну, Ашанну, вспоминается в храмах, поет. Асана Вышним. Может, показалось. Дальше Асирис Пеппи, Асирис Тети, Пеппи, длинный чулок. Просто имена сумма имен. Еще. Осирис Ануфрий. Ун Нефер имена Асириса и позднее это имя Ануфрий. Пока что это выглядит как задорновщина, но у христианства таких вот параллелей в стиле задорновщины действительно, действительно имеют место быть такие параллели. От своего канала лично я добавлю, еще раз добавлю, последовательность войны, медведица, Козеро, орион, сириус, солнце. И от себя я добавлю, что качают из фильмов фильм такой сюжет, где есть отец и есть сын. Иногда их символика черная. Люди в черном, и еще вот сейчас держала в голове, забыла. Их показывают цветной расой. Нельзя говорить. По-другому по я говорю, как раз решено говорить, цветной расы их показывают отец и сын. Есть некотор некоторый третий персонаж мужского пола, который на них нападает. И он убивает отца, сын повержен, он бежит, но с надеждой вернуться и взять реванш. И в этой же истории присутствует женщина, которая... Ее характерные черты, она не принимает нищую сторону надолго. Она то со всеми, то не с кем, то сама по себе, то переходит от кого-то к кому-то. Она постоянно меняет сторону. Такой сюжет перетекающий. В роли Сета, который убил э, отца, люди в черном, это отец, Борис Животное. Борис Животное, в роли женщины, которая меняет сторону, там пришла к нему э, с визитом э, посетительница, которая принесла торт. И дальше непонятно, то ли ее вырвало ветром, то ли он ее бросил, он ее, кажется, бросил. Там у них вот такие вот отношения. Какая действительно проблема или вопрос с темой богов? Тема богов какая-то реально табуированная. У людей прошлого были сказания о том, как спускались они и тот атлант, и Осирис, и Сида и Гор, как они бывали тут и обучали, и предположительная Церера, плодородие, как они были тут и обучали людей. Об этом действительно есть много сказаний. Сегодня это названо жестко мифами. И сегодня сама тема Бог, она уже не научная автоматически. Верить в Бога разрешено только гремучим сумасшедшим математикам, которые его существование предполагают. На этом все. Обратите внимание, даже среди конспирологов изучают расы, но не личности богов, не личности богов, которые реально участвовали и которых много в мифологии. Кстати, ряд слов, мифы, сказки, сказания, легенды все воспринимается как автоматическая ложь и фантазии древних людей. Сразу воспринимается, да? А между тем, а между тем боги, они во всем Евровидении, как я уже говорила, все Евровидение, все, что я нахожу, фильмы, есть моменты, где я не расшифровываю легко, по крайней мере, но даже в названиях, даже в названиях обязательно присутствуют все те же боги. Странная тема. Будут гнать за имя мое, сказал Христос, он же предположительные горы он же Адонис, он же Кришна, Крышень, Христос. Это уже находки других исследователей, они находят такие параллели давно как и много. Я к этому пришла, напомню, через свою группу символов, которая была вообще по левой дороге пошла, но я тоже пришла к этим выводам. Я напомню, на Евровидении 21 -го года у Маниши было два глаза, у Маниши было в этом году, у 22-го, два глаза были у украинской команды. На фоне показывают иногда, ну не так прямо, очевидно, но два глаза показывают. Египет он полностью просто везде, он пропитал, он есть, он есть. Но это всегда ненаучно говорить о богах. Это сразу считается ненастоящим. Вот мы видим, что у современных художников версии Осириса они многочисленны, при этом уже утеряны рога, идущие вниз, при этом в фильмах утеряна роль Дота Атланта в той истории. Предположительный сын, то есть Гору, он осужденный именно за провалы военные на тех событиях орион сириус сын осужденный вокруг него была тема я это буду подтверждать следующим фильмом дитя сириса это уже не сейчас повторяю мой канал не играет в веру и мой канал не играет в незнание мы можем знать мы можем знать. И я не говорю, что кто-то хороший или кто-то плохой, я не утверждаю. Связь со змеями есть, вот кобры, рога найдены. История отношений сложная, допустим, есть. Я не понимаю одну вещь, почему именно в наше якобы научное время боги резко перестали существовать, хотя они были. Что такого именно сейчас, такое впечатление, что цель науки в принципе доказать несуществование Бога или богов или ну, любого такого формата удивительного, сказочного, божественного. Почему в наш просвещенный век именно эта тема жестко отсутствует, посмеивается, что не так. Я пока что лишь задаю вопросы и тема пока что лишь начинается. Пишите комментарии, ставьте лайк и до новых встреч.